Вообще лучше при жизни силу, которая тебя поддерживает, она, тебя, человека поддерживает любая сила, если у него есть душа, у этой души есть и источник, тот, кто когда-то эту душу породил. И поверьте, она. Совершенно никакого отношения к Христу не иметь, общем, душа может быть старыми древними богами, имен которых Толк уже не даже не согласился. И большая задача человека это вычислить или вспомнить или хоть каким-то образом осознать, к какому, какому божеству он принадлежит. Если это сделать невозможно, то найти такого, который с тобой абсолютно, что называется, как вилка в розетку, в резонанс вашего, ты понимаешь, это мой бог. вот вся легенды, которые с ним происходили, это про меня. Если бы я оказался на его месте, я поступил бы точно так же. И события, которые описываются в его жизни, это тоже мои события, потому что что-то во мне это обязательно происходило в моей жизни. Но Для этого же надо это знать, изучать, искать информацию, обязательно искать информацию о своем боге. И найти ее, установить с ним достаточно плотный контакт. Тогда свое-свое притянет. И когда ты уйдешь, ты соединишься по сути с самим собой. Потому что кусок твоей души ⁇ это личность какого-то Бога. Просто ты не помнишь сейчас какого. И вот основная задача человека ⁇ это свою силу, свое божество найти. По сути. Да, Глубинное люди здесь находятся для того, чтобы вернуться к самому себе. Когда человек вспоминает своего бога и поднимается до него, то во-первых в следующий раз он может уже не реинкарнировать Да, здесь на земле да и вообще. То есть он сам становится богом, соединяясь со своим единым, это как не знаю, в руку пришить обратно человеку, вспоминать, вспоминает, что она принадлежит этому, а это не существующие на вопрос закончу отвечать. Соответственно, следующая реинкарнация ⁇ это процесс его доброй воли. И он может уже выбирать, зачем, куда, где, в каком мире, при каких обстоятельствах ему реализовываться. И главная цель ⁇ зачем будет это помнить. Если вот так вот абы как, да, жил как получится и умер как придется, то, соответственно, вся твоя дальнейшая жизнь она тоже будет как получится и как придется. То есть реинкарнировать будешь в семье первых попавшихся людей, да, и не факт, что они тебе подойдут. Ну, более-менее по вибрациям совпадете. Понятно, что не в семье обезьяны, да, в семье людей. А какие это будут люди? Какой расы, Какой нас? Какого социального системы? Да, вот, вот такие вот моменты были. Но все закончилось с моментом христианства, Потому что каждый человек то христианство, был соединен каждый со своим богом, и он его знал, он его абсолютно четко знал, и эта связь была неубиваема. Когда пришло христианство, оно пришло закономерно и в то время, в которое оно должно было быть, по общим законам связь между людьми и их прародительными богами она была прервана у всех, не только у славян, у всех язычников. И поставлена была задача. Тот человек обретает право на свободу и имеет возможность вернуться к своему себе, кто самостоятельно установит этот самый контакт. Ну, самостоятельно, или через какую-то другую религию, которую сам сделает, через какое-то другое учение, которое сам сделает. Можно оптом, можно группой вспоминать, да? но вспомнить надо, потому что если он не вспомнит, его душа будет проходить через тот религиозный эгрегор, ради которого он жил, под которым он жил, и заповеди которого он соблюдал. То есть атеизм ли это христианство, мусульманство не имеет никакого значения. А реинкарнируя, он не проходит дальше религиозного эгрегора. Религиозный же эгрегор его спускает назад в те тела, в ту душу, которую считает нужным. А нужным он считает так, как он оценивает эту душу от перескучившего воплощения.